Ну и начинаем, да. Итак, как работать в Инстаграм? Вообще изначально, что это такое, да, для тех, кто, может быть, вообще не знает, что это такое, да, это такое приложение бесплатное, которое можно скачать на телефон, на планшет или на компьютер установить, да, с магазина приложений, и, в принципе, изначально оно создавалось как приложение, которое... Подразумевала между собой под собой обмен фотографиями. То есть это маленечко непривычная социальная сеть для многих. Да, мы привыкли, что в социальной сети есть стена, есть куда загрузить фотографии, где написать сообщения, да, где новости посмотреть. Здесь такого нет. Здесь просто люди выкладывают свои фотографии. Ну, с каждым днем Инстаграм совершенствуется. И появляются все, все новые возможности, в том числе для того, чтобы вести наш с бизнес. А вообще работа в Инстаграм очень простая и очень удобная, я бы так сказала, для тех людей, особенно у которых нет, например, компьютера, у кого только телефон или только планшет, у кого мало свободного времени, потому что здесь действительно можно работать буквально 2-3 часа в день, и этого будет достаточно. Это очень удобно для мамочек. Потому что, когда нет свободного времени посидеть за компьютером, да, но телефон всегда можно держать в руках а и при этом работать. То есть на прогулке, сидя дома, да, с ребенком чем-то занимаясь. Я убедилась в этом как раз-таки недавно. То есть это очень удобно. И, в принципе, любому человеку подойдет, да, потому что сейчас у нас в основном практически у всех есть мобильные телефоны, которые либо на андроиде, да, которые подразумевают скачивание вот этих вот приложений, либо айфоны всякие разные. Да. То есть у всех есть такие навороченные гаджеты, можно так сказать. Да. И давайте поговорим уже о том, как же работать. Естественно, нам нужно сначала подготовиться. То есть для нужно это приложение установить. Это делает очень просто. Те, кто имеет такие гаджеты, телефоны, смартфоны, планшеты, да, знают, что существует магазин приложений, откуда скачиваются бесплатные и платные приложения. Инстаграм вот является бесплатным приложением. Вы просто вводите в поисковике слово «инстаграм» и скачиваете его бесплатно. На компьютер тоже можно установить эту программу через эмулятор BlueStacks. А, Но ну, об этом, наверное, мы в другой раз поговорим, потому что сегодня будем именно про работу с телефоном разговаривать. А, и что нужно сделать еще, после того, как вы установите приложение Instagram, это подготовить свои личные фотографии для того, чтобы загружать потом свой профиль в Инстаграме, и картинки обязательно хорошего качества. То есть и фотографии, и картинки хорошего качества должны быть. То есть какие могут быть картинки, это различные... Животные, мотивашки, проработу в интернете. Да, сейчас очень много, не надо ничего придумывать самим, время на это тратить, просто забивайте в поиске, в гугле, в Яндексе, да, где угодно. По тематике, какая картинка вам нужна, и находите. Ничего не надо самим придумывать, не тратите на это время. Подготавливайте, и затем, если у вас нет почты на Яндексе, заведите себе почту на Яндексе. Почему именно там? Потому что там есть такая хорошая возможность создать одну почту, но при этом на эту одну почту зарегистрировать до 14 аккаунтов в Инстаграме. То есть, как и в любой другой социальной сети, для работы нам одного аккаунта будет недостаточно. Ну, хотя бы 2-3, кто <связывающий> побольше времени имеет, 5 аккаунтов нужно. И на Яндексе это можно сделать таким образом, то есть вы заводите просто одну почту, вот на примере, да, на, у меня, например, почта женя Данилова Яндекс.ру. И я могу, не заводя еще дополнительно новых почт, просто поменять окончание Яндекс.Ру на, например, окончание Яндекс.Ком, следующая почта у меня будет Яндекс.УА, следующая Яндекс.КИЗЭТ. Яндекс.бай, потом я.ру и народ.ру. Да? Это у меня будет дополнительно почты, как, бы, как будто бы созданные да, почты который я могу указывать при регистрации в Инстаграме. То есть Инстаграм их будет воспринимать как новую почту, но подтверждение о регистрации в Инстаграм будет приходить мне все на ту же почту, которую я создала один раз, вот наше «женя.данилова», «собака.яндекс.ру». И помимо этого, можно еще вот эту точку между «женя.данилова» да, поменять на дефис. То есть вы ставите Женя Дефис Данилова, да, я в своем случае, а вы в своем случае ставите свое, естественно, да. И получается, что у вас еще семь почт. То есть почта одна, окончания разные, точку меняем на Дефис, и таким образом можно зарегистрировать 14 аккаунтов в Инстаграме. Но подтверждение, письма подтверждения, да, то есть когда мы регистрируемся в Инстаграме, там нужно подтвердить, регистрацию на почте. Вот эти вот песни с подтверждением будут приходить на всю одну и ту же самую почту. Вот то, что я сейчас объяснила, это понятно. Напишите, пожалуйста, в чате, чтобы я была спокойна, что это понятно. То есть создаем одну почту, меняем кончики, да, вот эти окончания, либо меняем точку на дефис и таким образом подтверждаем регистрацию в Инстаграм на одной и той же почте. Ну, такая хитрость небольшая. Отлично, плюсики ваши вижу, поехали дальше. Ну вот, собственно, сама регистрация, да, это регистрация с какого-то устройства, то есть либо с телефона вы будете регистрироваться, либо с планшета. Вот таким образом она проходит, то есть вы нажимаете, когда скачали уже это приложение, открываете его, регистрируетесь, вводите здесь электронный адрес свой, да, который вы создавали. Если он у вас есть, замечательно, вводите тот, который есть. После чего обязательно подтверждайте регистрацию на почте, потому что у вас будут ограничены некоторые функции. То есть обязательно нужно подтвердить регистрацию, зайти на почту и там по ссылочке перейти. Следующий шаг – вы придумываете для себя логин. Логин должен быть не просто какой-то набор букв, да, а говорящий. То есть, либо это ваша фамилия, либо фамилия-имя, либо как это сокращенно, да, а либо это э, какие-то слова, со, со, связанные с работой, там, бизнес, работа, онлайн, да, что-то такое. То есть, чтобы было понятно, как, потому что люди будут видеть именно вот этот ваш логин, когда вы будете к ним добавляться, ну, так можно сказать, друзья, да, подписываться на, на других людей. То есть... Не должно быть на каких-то котеночек, лапочка и так далее. Да, таких логинов не должно быть. А именно такие вот рабочие, либо с вашими фамилиями, ну, инициалами, в общем. Этот логин можно будет впоследствии менять. То есть, вот вы, например, создали один, потом вам не понравился, вы зашли в настройки и поменяли. То есть, ничего страшного, если вы сразу здесь нормально не придумываете себе. Да? Далее. Далее. Сейчас появилась возможность регистрироваться в Инстаграм телеф... с компьютера. Вообще, вот это для меня такая радость была, честно говоря, потому что а, с одного устройства, то есть именно вот с телефона или с планшета, а, есть огр... были ограничения. <laughs> то есть надо бывает такое, что блокируют а, аккаунты в Инстаграме, да, но ну, за лишнюю активность, как и везде – и ну, нужно было создавать новые аккаунт. И вот у меня не проходили регистрации новых аккаунтов, потому что мне с телефона писали, у вас уже слишком много с одного и того же устройства зарегистрированных аккаунтов. И вот, в общем, такая беда стояла у меня. И вот недавно, буквально месяца-полтора-два назад, появилась такая возможность прямо на сайте instagram.com зарегистрировать новые Аккаунты, то есть вообще супер сейчас это. Можно неограниченное количество аккаунтов создавать. Представляете, это вообще прям рай. <с> то есть регистрируйтесь, как вам удобно, можно с телефона. Если уже с нет, нету с телефона там блокируют возможность, то идете на компьютер и регистрируйтесь с компьютера. То есть раньше мне приходилось просить кого-то, да, у кого еще на телефоне не зарегистрирован Инстаграм, кого-то зарегистрироваться, чтобы мне потом эти логины дали. Сейчас все проще. Далее загружаем фотографию профиля. Что касается фотографий, то есть это должна быть либо ваша фотография, где вас очень хорошо видно, потому что в Инстаграм э, это аватарка, да, так называемая, то есть самая главная фотография вашего профиля, которую будут видеть все, э, она будет очень мелкая, ее нельзя будет увеличить для других людей, э, и поэтому вас должно быть хорошо видно сразу, то есть она будет в таком круглешочке, она обрезается автоматически, поэтому... Э, ну, должна быть такая большая, хорошая фотография, чтобы вас было хорошо видно. Там, в принципе, можно выделить область, который вы хотите, чтобы было видно. Либо это должна быть такая вот картинка, на которой конкретно говорится о том, что вы предлагаете работу, бизнес ну, и так далее, да, что-то такое. То есть, чтобы не так, что вы разместили фотографию, на которой написано про работу, и очень-очень мелким шрифтом, да, и никому ничего не понятно, о чем там, что за картинка. А Вот ну, пример видите, да, сейчас на экране. Но лучше, конечно, работают именно аккаунты, странички, так называемые, да, с личным брендом, то есть где есть живой человек, где есть фотографии живого человека, а не просто какие-то картинки. Если у вас нету таких качественных фотографий, да, ну, вы только-только начинаете, то... Конечно, используйте картинки. Но если есть, то лучше использовать фотографии. Далее поехали. У вас выйдет вот такое окошечко. Подключаем другие социальные сети. Вы его можете изначально пропустить, а можете сразу настроить. Да, я рекомендую сразу настроить. Вообще это очень интересная функция. Здесь можно подключить Twitter, Facebook и ВКонтакте. И, по какие-то там еще. Ну, который редко используется. Вот самый не популярный Twitter, контакт, Facebook, подключаете, да, и чем примечательно это, для чего вообще-то надо? То есть вы можете подключить, например, здесь свою основную страничку, ну, пусть возьмем, давайте контакт, да. И когда вы будете публиковать какую-то запись в своем Инстаграме, в своем аккаунте, в Инстаграме, то есть фотографию, плюс какой-то текст, да, а это автоматически будет дублироваться на вашу страничку ВКонтакте, в Фейсбуке, в Твиттере, да, то, есть то, что вы подключите. Не надо там несколько раз и туда, и туда, и туда заходить и везде писать, да, а у вас автоматически будет это все транслироваться а, в режиме онлайн, прям сразу, минут можно так сказать. Да. А, хорошо работает это, потому что большее количество людей видит вот, ваши новости, ваше продолжение работе. то есть я не рекомендую это пропускать, рекомендую это использовать. Поэтому смотрите сами. Вот этот пункт у вас потом выйдет, когда вы будете проходить регистрацию, да, настройки, подписаться на других, мы его пропускаем. То есть нам это не надо, мы потом подпишемся на кого нам надо. Да. Здесь нам это ни к чему. Пропускаем и дальше вы попадаете уже непосредственно вот в свой аккаунт в Инстаграме. То есть он будет выглядеть примерно вот так. Он будет пустой, естественно, вам нужно будет его настроить, заполнить. Но изначально давайте поговорим о том, какие здесь есть кнопочки, да, что они обозначают, и по порядку пойдем. Вот первая кнопочка, такая как домик, да, это, собственно, самая главная кнопка, когда вы будете открывать Инстаграм у вас будет она автоматически открываться. То есть это лента друзей, лента новостей, можно так сказать. Все, что происходит у друзей, вы будете видеть, нажав на эту кнопочку. То есть здесь нету такого понятия «друзья, не друзья», здесь есть подписчики, ну, и здесь есть подписчики. То есть на кого-то вы подпишетесь, кто-то на вас подпишется. И... Соответственно, если вы будете на кого-то подписаны, и эти люди будут выкладывать какие-то фотографии, какие-то записи, да, то нажав на кнопочку домика вот на эту первую, вы будете видеть все, что произошло за то время, пока вы не заходили в Инстаграм у ваших подписчиков. Точнее, у тех, на кого вы подписаны. Подписчики – это те, кто на вас подписан. Вторая кнопочка это ну, лупа такая, всем известная, да, это кнопка поиска, через нее мы с вами будем искать людей, добавлять их, подписываться на них, да, как бы можно сказать, добавлять их друзья, можно так сказать. Третья кнопочка, значок фотоаппарата, это, собственно, вот сама кнопка, через которую добавляются фотографии и видео. В Инстаграме можно коротенькие видео тоже выкладывать. Раньше было до 30 секунд, сейчас, по-моему, увеличили. Достаточно такие длинные видео можно выкладывать, тоже, я думаю, мы скоро найдем, как это использовать для нашей работы. Четвертая кнопочка, такое сердечко, да, это информация о событиях, там вы будете видеть, кто на вас подписался, кто лайкнул ваши фотографии, кто ну, нажал «Мне нравится», да, то есть вот такие вот события вы там будете видеть. Пятая кнопочка, где значок человечка, это ваш аккаунт, то есть непосредственно... Где мы сейчас находимся, то, что вы сейчас видите на экране, на слайде, да, вот на картинке, вот это нажав на эту кнопочку. То есть там вы можете редактировать свой профиль, писать статус какой-то, ссылочки вставлять, фотографию свою главную менять, да, вот эту вот кнопочку. Кнопочка номер 6 это количество ваших публикаций, там будет отображаться. Когда вы будете размещать фотографию, там ну, первую разместили, там будет цифра К1, вторую разместили, там будет циферка 2 и так далее. Седьмая кнопочка – это кто на вас подписан, то есть количество людей, да, и восьмая – это на кого вы подписаны. Ну, то есть седьмая – это ваши подписчики, а восьмая – это то, на кого вы подписаны. То есть вот такой вот несложный интерфейс, вообще все очень легко и просто, интуитивно, понятно, думаю, не запутаетесь. Вот чтобы вы понимали, да, какова вообще схема работы, то есть как у вас схема получения регистрации. То есть, чтобы вы дальше понимали, о чем мы будем говорить, да? как же здесь это работает. Многие работают в других социальных сетях, там ВКонтакте, в Одноклассниках, да, вдруг вокруг, везде свои нюансы. И вот как здесь получить регистрацию. То есть, изначально смысл вот, работы в Инстаграм, для того, чтобы люди у нас вообще начали интересоваться работой, да, это привлечь внимание нужно на наш аккаунт каким образом мы это будем делать, я дальше покажу, да, то есть мы будем на людей подписываться, мы будем ставить лайки на их фотографии, можно даже комментировать их фотографии, но это маленечко, у кого побольше времени есть, да, то есть наша задача, самое главное здесь, это привлечь внимание на ваш аккаунт. Но просто так привлекать внимание смысла нет, да, он должен быть чем-то наполнен, то есть человек увидел, что вы на него подписались, например, да, или лайкнули его фотку, ему, естественно, интересно, кто вы такой, да, почему вы это сделали. Он зайдет к вам в Инстаграм, в ваш профиль, да, и будет смотреть, что там у вас есть интересного. А у вас там будут ваши личные фотографии, у вас там будут картинки о работе, и у вас будет там статус, у вас будет ссылка либо на ваш сайт, либо у вас будет ссылка на страничку ВКонтакте, или в Одноклассниках, там куда угодно, где вы чаще бываете. Либо вы там телефон свой оставите, чтобы с вами связывались, либо скайп, да. Вот. И, соответственно, вот варианты, что дальше происходит, да, вы видите на экране стрелочками, то есть... Мы привлекли внимание на наш аккаунт человека, он зашел, посмотрел, увидел, что там либо на картинке, либо в тексте под картинкой написана, например, информация о работе, и потом написано, как с вами связаться. То есть, если там указан телефон, вибер или ватсап, то, соответственно, вы информацию потом даете по телефону, либо текстом, либо текстом переписывайтесь, это можно в вибер или в WhatsApp, удобно дело, бесплатно, да? либо по телефону общаетесь по обычному телефону, по сотовому, либо, опять же, по ВИБРу или по WhatsApp, то есть голосом уже. Второй вариант. Если у вас указана ссылочка на страничку ВКонтакте, то вы, соответственно, потом с человеком переписываетесь ВКонтакте, даете ему информацию о работе через эту социальную сеть и получаете потом в итоге регистрацию. Если у вас указана ссылочка на ваш рекрутинговый сайт или блог, то, естественно, вся информация будет на сайте, вы просто человеку говорите, что вот там посмотри, и дорегистрируйте, да, то есть вот опять же вам ваша заветная регистрация. То есть вот таким вот образом. Как э, у вас это будет работать, решайте сами. Вы вообще можете сделать три разных аккаунта, да, то есть в одном сделать э, аккаунт, в котором с вами должны связаться по телефону, по Вибберу или по Ватсапу, во втором можете сделать ссылочку на страничку ВКонтакте, а в третьем на ссылочку на реквы сайт. И посмотрите, что у вас будет больше работать и как вам вообще больше понравится работа. Вот это пока что понятно. Давайте пятерочки поставим, если понятно. Если непонятно, двойки ставим. Я стараюсь быстро говорить, чтобы много времени у вас не отнимать. В принципе, ничего сложного нету. Да? И пока мы еще такие вот моменты, которые не технические, да, проходим. Так, пятерку вижу. Пятерки ставим, если это понятно. Двойки, если непонятно. Ну, пока пятерки. Хорошо. Ну, запись делается. Вы потом сможете, если что, посмотреть, да? Дальше. Мы уже говорили о том, что нам нужно привлечь внимание, да? И, соответственно, чтобы это внимание привлечь, нужно, чтобы там было интересно в вашем аккаунте. да? Поэтому нам нужно загрузить картинки и фотографии в него. Загружаем изначально 3-5 картинок не о работе, то есть свои, желательно свои. да? Я говорила, если у вас нет хороших, качественных фотографий, то, естественно, картинки можете загружать. Но там уже должны быть картинки либо мотивационные какие-то, либо про бизнес, ну, в перемешку можно, либо... Какие-то прикольные там, где, ну, как сарказм, да, идет там про работу обычную, про бизнес. Ну, что-то такое. Бывают интересные такие картинки, бывают цитаты интересные. И, соответственно, картинки о работе тоже загружаете. Но лучше загружать 5 картинок, точнее, 5 фотографий личных, а потом загружаете одну картинку о работе. И вот вообще придерживайтесь потом вот такого принципа. То есть загружаем 5 картинок своих, пять фотографий личных, да, одну о работе, 5 фотографий своих, одну о работе. Картинки сначала вы загружаете все сразу, да, вот эти вот пять штучек, а потом вы можете раз в два-три дня подгружать картинки. Если вы видите, что у вас картинка о работе, которая загружена последняя, вообще классно работает, да, на нее много людей идет, много комментариев там оставляет. Можете даже дальше не грузить никакие фотографии, чтобы у вас эта картинка именно оставалась наверху всегда, да, самая верхняя, самую, которую видно лучше всего, чтобы ее, с нее внимание не уходило, да, и чтобы она работать продолжала. Вот, то есть загрузили и... Когда картинку о работе загружаете, вот каждый раз, когда загружаете новую картинку о работе, да, необходимо прокачать ее. Прокачивается картинка с помощью команды. То есть прокачка – это что такое? Это создание ажиотажа по-другому. Да? То есть нужно заинтересовать других людей. Каким образом? Например, вот вы загрузили вот такую картинку, да, срочно требуются люди для работы в соцсетях и внизу пишите, кому интересно, ставьте плюсики, да? Это как бы психологами выявлено давно, что люди боятся, что ли, или ну, смотрят, если нет там плюсиков, да, они не будут сами тоже ставить. Ну, резко когда кто-то первый поставить решится. А если там уже стоят плюсики, еще их много, там человек, «О, ничего себе, да, тут люди плюсики ставят, дай-ка я тоже поставлю». То есть такое, ну, не знаю, стадное чувство, что ли, срабатывает. И люди начинают активно тоже присоединяться, ставить плюсики. Поэтому, когда вы загружаете новую картинку о работе, вы что делаете в первую очередь? Вы берете, заходите просто в наш чат, ну, желательно это делать в скайпе, да, потому что там больше всего народу. Можете, если вы в каком-то еще чате состоите командном. Там написать, да, просьбу пишите. То есть, ребята, пожалуйста, прокачайте мою картинку о работе в Инстаграме. Логин такой-то. И указывайте свой логин в Инстаграме, да, который вы придумывали при регистрации. Естественно, у кого есть Инстаграм, они зайдут к вам, увидят вашу вот эту вот последнюю загруженную картинку о работе, прокачают ее, то есть поставят плюсики. Желательно, да, те, кто будет прокачивать, пишите в личку в Инстаграм, там есть такая возможность, что вы уже из команды, то есть, чтобы на вас человек, который работает, не тратил времени и отправлял вам информацию о работе. Да? То есть, потому что мы не все друг друга знаем вот прям конкретно в лицо, да, мы можем не знать, что вы уже в нашей команде, поэтому просто просьба в личку напишите, что вот я вот тебе прокачал, там, удачи, да, что не трать на меня время, это просто прокачка. Таким образом, мы друг другу помогаем, то есть, вы кому-то прокачаете, поможете, да, вам помогут прокачать. То есть, ну, вот так вот создаем ажиотаж. И потом уже, когда вы начнете работать, непосредственно приглашать людей, да, люди будут видеть, что под вашей картинкой много плюсиков уже стоит, и тоже будут охотно ставить эти плюсики. То есть, ну, не стесняйтесь это делать, да, потому что у вас и быстрее дело пойдет, да, и ничего такого в этом сложного нету, чтобы другим людям прокачать. Дальше. Оформляем аккаунт. Мы еще не закончили. Да, с оформлением. Каким образом? То есть редактируем описание профиля. Где у нас профиль находится, я вам показывала вот на этой картинке. Сейчас покажу, напомню вам. Да. Профиль у нас под цифркой 5. Вот нажимаем да, на цифрку 5. Ваш аккаунт. И попадаем вот в свой профиль. У кого-то на русском, у кого-то на английском будет. У меня вот в каких-то случаях на английском, в каких-то случаях на русском. Вообще по-разному бывает, интересно так. И что нужно сделать? Вы нажимаете либо «Edit profile», да, вот, вот стрелочку у меня, либо там у вас будет редактировать профиль. И в Инстаграме можно разместить только одну активную ссылку. Поэтому хорошо подумайте, что вы хотите туда разместить. Либо это будет ссылка на ваш рекрутинговый сайт, или на блог, либо это будет ссылка на вашу страничку ВКонтакте, или в Одноклассниках, или на Фейсбуке, да, либо там вы видео какое-то, может быть, запишите, разместите, да, но какая-то одна ссылка, она будет активная. Все остальные ссылки, которые вы будете размещать в Инстаграм, в описании, или под фотографиями, или в комментариях к фотографиям, они будут неактивны. То есть вы их разместите разместите, но люди по ней перейти не смогут, а просто так набирать в интернете как бы перепечатывать то, что вы там какую-то ссылку написали, никто не будет. Вот, поэтому имейте это в виду. Вот, и вставляете эту ссылочку, вот здесь на правой картинке я указала, да, стрелочками, где веб-сайт указано. туда вы указываете ссылочку на сайт, либо на страничку свою в другой социальной сети. И вот в графике «О себе» вторая стрелочка, да, на правом, Слайд, на, правом, на правой картинке, там вы пишете какой-то статус. То есть для чего этот статус нужен? Вы привлекаете внимание к себе, да, то есть будете потом ходить по людям, ставите им лайки на фотографии, будете на них подписываться, они будут интересоваться, кто же вы такой, и будут заходить к вам на ваш профиль, да, на вашу страничку в Инстаграм, и будут видеть что-то, что вы напишите вот здесь вот в описании о себе. То есть, вот ну, примеры, да, какие могут как это вообще может выглядеть, вы сейчас видите на экране, то есть, вот на левом, на левой картинке, например, возьму в команду там 5 человек, целеустремленных устремленных готов работать на результат, искатели халявы, кнопки бабло, не не беспокой, да, и а, можно также использовать смайлики, там, правда, много а, символов Инстаграм не дает написать, там, по-моему, 150 символов только можно написать. И вот э, стрелочку ставите, и все, и заканчиваете писать статус. Когда вы сохраните статус, э, получается, что внизу под статусом станет та ссылка, которую вы до этого вставляли. То есть, смотрите, вот в первом случае на, левом, на левой картинке у меня ссылка на мой рекрутинговый сайт стоит, а во втором случае маленько другой статус, но ну, можно было, в принципе, тот... Тот же самый, да, сделать, но ссылка на мою страничку ВКонтакте. И там я уже в статусе пишу, пишите слово «работа» в директ. Директ – это личные сообщения в Инстаграме, это попозже маленько поговорим об этом. Или в личку ВКонтакте, расскажу подробно. И стрелочка вниз, и там же ссылочка на мою страничку ВКонтакте. То есть вот так это будет выглядеть. То есть человек будет, человек будет вам на страничку заходить и видеть вот такой вот статус а также будет видеть ваши фотографии и картинки, которые вы разместили, вот, как вы сейчас видите на экране. Пока что это понятно, как статусы размещать, как, ну, какой смысл да, от этого, для чего мы это делаем. Поставьте плюсики, если понятно. Плюсики пошли, хорошо. Дальше тогда поехали. А сейчас в Инстаграм, я не знаю, на всех устройствах или не на всех, но на айфонах, по крайней мере, вот так вот. А если, может быть, на Android еще не так, но ну, я думаю, скоро это сделать. Если еще не сделано, я думаю, что уже тоже это есть. А вообще классная возможность сейчас есть, добавлять сразу все свои аккаунты, и не надо... Каждый раз выходить из одного, потом входить в другой, да? Сейчас, секунду, я дверь открою, извиняюсь. Так, если меня слышно, поставьте, ага, плюсики есть, да, слышно. Вот смотрите, сейчас можно подключать... Все свои аккаунты сразу в одном месте. да, То есть не надо будет выходить из одного, потом входить в другой, постоянно вводить этот логин, да, тем более на английском языке, потом еще пароль вводить. Ну, в общем, утром это раньше было все. Сейчас можно просто сразу вбить все свои аккаунты и просто между ними переключаться. Как это сделать? Смотрите, заходите в управление своим аккаунтом, в настройки, да, как мы, где мы до этого с вами сейчас только что были где мы статус с вами писали, ссылочку ставили, да, и вот нажимаете на такой значок, как это, кругляшочек такой, да, шестереночку, в правом верхнем углу, и у вас откроются параметры. Вы опускаетесь в самый-самый низ, и там будет кнопочка «Добавить аккаунт». То есть вот сколько у вас аккаунтов, вы столько раз это проделываете, и вот Добавляйте столько аккаунтов, сколько вам надо. И потом вы легко и просто между ними можете переключаться. Вот сверху просто будете нажимать на, как бы название, на логин своего аккаунта, в котором вы сейчас находитесь, и у вас будут высвечиваться все те, которые вы добавили. И вы просто нажатием пальчика да, будете автоматически переключаться вот между этими аккаунтами. Вообще здоровскую такую сейчас возможность. Я прям... Я вообще прям безумно этому рада, потому что раньше приходилось выходить, заходить, печатать английскими буквами, это все, да, ну, муторно было. Сейчас классно, все это быстро делается. А, ну и переходим уже непосредственно к процессу рекрутирования, то есть это поиск и приглашение людей. Каким образом мы людей будем искать? Ну, мы будем искать их через кнопочку «Лупа», да, мы уже об этом говорили, нажимаем на «Лупу». И в поле сверху, где поиск написано, мы туда вводим ключевые слова. Каким образом можно искать людей? Я вам покажу два способа, которые я использую. То есть самые-самые основные, их вообще много, я думаю, до них потом сами додумайтесь, я вам ну, может быть, какие-то подсказки дам, конечно, да, но вот самый работающие я вам сейчас опишу. И чтобы у вас не было каши в голове, вот используйте вот эти вот два способа, потому что они самые такие работающие. То есть, первый – это поиск по хэштегам. Что такое вообще хэштеги? Для кого-то это такое новое слово, да? На самом деле все очень просто. То есть, это такие метки, которые сами люди оставляют под своими фотографиями, для того, чтобы ну, как-то их пометить. Да? Вообще, вот определение хэштега, да, смотрите, это метки, которые используются для распределения сообщений по темам в социальных сетях и блогах. То есть, помечая свои сообщения хэштегом, пользователи сети маркируют их и дают возможность другим пользователям найти тематическую информацию с помощью поиска. То есть, что мы с вами будем делать. То есть, посмотрите, как это выглядит. Вот я взяла... Какую-то там фотографию, да, любую, вообще абсолютно любую фотографию любого пользователя в поиске нашла. И под описанием, под этой фотографией есть описание, а под описанием есть хэштеги. Вот хэштеги пишутся через значок решетки. То есть сначала ставится значок решетки, потом без пробелов, после, проб... после решетки, не надо ставить пробелы. И если вы. Пишите несколько слов, между словами пробелы тоже ставить не надо, как вот здесь, вот видите, да нам три месяца, например, пишется все слитно. Потом озаряет нашу жизнь своей улыбкой малыш малыша. Да? Тоже пишется все без пробелов, это считается один хэштег. Если, например, нажать на хэштег нам три месяца, да, поисковик выдаст все результаты, всех людей, все фотографии, да, и всех людей, которые этот хэштег использовали. То есть, ну, логически подумайте, да, кто пишет нам три месяца по фотографии. Те, у кого, например, ребенку три месяца, да, и, соответственно, это ваша целевая аудитория, можно так сказать, да, то есть мамочки в декрете, у кого ребенку там три месяца, у кого вы можете иметь там шесть месяцев, нам один годик, мы пошли в садик, да, что-то такое. То есть разные хэштеги можно использовать, просто вам нужно залезть, можно так сказать, в мысли тех людей, кто является вашей целевой аудиторией. То есть если вы хотите приглашать мамочек в декрете, да, соответственно, вы должны подумать, какие хэштеги они будут оставлять под своими фотографиями. Ну, в основном мамочки в декрете, они выкладывают фотографии, там, как они с ребенком гуляют, как они ребенка в садик отводят, да, как их ребенок спит, как они там еще что-то делают. Там «Я в декрете» пишут хэштеги, вот по таким хэштегам вы их можете найти, соответственно. А вариантов этих хэштегов вообще великое множество. Можно приглашать, например, вот, да, начиная с хэштега «Наша свадьба», так, да, откуда все начинается, да, потом 9 месяцев, да, 8 месяцев, там, 32 недели, да, там, кто вот пока еще ходит беременный, потом Какими они помещают еще? Мы на прогулке, да, мы купаемся, мы на утреннике. Вот такие вот хэштеги мамочки используют обычно. Если вы хотите, например, тех, кто там, ведет свободный такой образ жизни, много путешествует, вы так и ищете по хэштегам. Например, я там в Париже, да, я в Барселоне, или я полетел на отдых, да, или я в отпуске, ну, что-нибудь такое. То есть вот такие вот хэштеги используйте. То есть думайте мыслями тех людей, кого вы хотите пригласить, да, чтобы вы под своими фотографиями написали, будь вы так, вот, своя целевая аудитория. Понятно, да, про хэштеги? Вот посмотрите, как мы ищем по хэштегам. То есть мы опять же нажимаем на кнопочку поиска внизу да, и пишем хэштег какой-нибудь. Ну, какой бы вам нравится. Вот любой. Я вот здесь эти нам три месяца взяла этот хэштег и везде его использовала. Вот ввожу нам три месяца, мне выводит там 602 публикации, самая верхняя строчка, да, где больше всего публикаций. И нажимаю вот на эти 602 публикации, мне поиск выдает все фотографии, под которыми был такой хэштег. То есть такая меточка, да, была. Обычно я начинаю вот чуть пониже искать, да, вот где, видите, на, втором, на второй картинке внизу написано новейшие, То есть это самые последние публикации. Я беру оттуда первую фотографию, если вижу, что там реальные люди изображены. Необычно, ну, необычно иногда бывает так, что какие-нибудь интернет-магазины раскручивают таким образом себя. Да? Они тоже такие же хэштеги ставят под, твоими, под своими фотографиями. Если я вижу, что там какая-нибудь одежда да, или какие-то товары, я на них на эти фотографии не нажимаю. Я нажимаю только на фотографии реальных, с изображением реальных людей. Открываю какую-нибудь фотографию, которая мне понравилась, Ре... находим реального человека именно, да, и что мы делаем, мы нажимаем на кнопочку «Подписаться» и ставим лайк под фотографией. Лайк можно поставить двумя способами, либо нажав на вот это сердечко внизу, да, оно у вас станет красненьким, либо два раза пальчиком по самой фотографии нажать, щелкнуть, да, вы тоже увидите, что у вас сердечко станет красненьким. Значит, вы поставили лайк. Соответственно, что вы сделали таким действием? Вы привлекли внимание этого человека к себе. То есть, соответственно, человек зайдет к себе в Инстаграм и увидит себя в оповещениях, что вы такой-то, такой-то, да, подписались на него и поставили лайк. Можно... Конечно, не подписываться на всех, можно просто ставить лайки. Можно не ставить лайки всем, можно только подписываться. То есть можно и так, и так делать. Да? Я почему делаю именно и подписку, и лайк, потому что бывает, что один и тот же человек использует один и тот же хэштег под всеми своими фотографиями. И я просто физически не могу запомнить, Ставила я, ставила я под фотографии именно этого человека уже лайк. И бывает такое, что я одному и тому человеку лайкаю все фотографии. А тут есть тоже свои лимиты. Поэтому, чтобы просто так лимиты не тратить, да и на одного и того же человека много лайков не ставить, а одного достаточно на одну фотографию, да, я подписываюсь на него. И, соответственно, если еще раз он мне попадется, я уже буду видеть что я на него подписана, то есть там будет такая зеленая кнопочка подписки на... обозначена. Я его просто пропущу. И после этого мы просто берем вот в э, телефоне и вот просто, куда вам, не видно, наверное, будет, да, но мы просто пальчиком прокручиваем, чтобы увидеть следующие нижние фотографии. То есть не надо никуда возвращаться обратно в поиск, чтобы вы следующих людей найти, а просто вы вверх листаете... А ленту, можно так сказать, да, там будут следующие люди, которые разместили фотографии с таким же хэштегом. И если вы на этих фотографиях видите реальных людей, не какие-нибудь интернет-магазиновские картинки, да, а именно реальных людей, тогда вы их лайкаете и подписывайтесь на них. Таким образом обращайте на себя внимание. Это понятно? Давайте поставим троечки, если это понятно. Если не совсем понятно, давайте тоже пишите, я еще раз объяснить постараюсь. Так, пока понятно, хорошо. И второй способ. Поиск через группу интересов. То есть, в принципе, здесь смысл тот же самый, просто маленько меняете ну, поворот в другую сторону, да, у вас там вы искали... По одному хэштегу, здесь по другому хэштегу, но только, точнее не по хэштегу, а здесь вы по теме ищете. Например, ну, ваша целевая аудитория ⁇ люди, у которых есть свободное время, более-менее. Да? Мы предполагаем, что в это время свободные люди могут там чем заниматься в Инстаграме. Ну, например, искать какие-то рецепты, человек, например, едет в электричке да, или в метро, сидит у себя в телефоне в инстаграм, заходит в группы с рецептами и думает, что же я сейчас приеду и дома приготовлю, да, что мне нужно в магазине купить. И, соответственно, ну, это ход мысли, да, поняли. Соответственно, мы ищем такие тематические группы про рецепты, про моду, красоту, про путешествия, про, может быть, даже это будут группы по бизнесу, да, я не знаю, ну, всякие разные могут быть группы. Вы смотрите сами, какая у вас целевая аудитория. Она у нас очень широкая, да. Мы в поиске вбили, например, рецепты, нам поиск выдает множество групп тематических. Мы заходим, обычно те, которые наверху, в них больше всего подписчиков. Заходим в любую группу, и вот на правой картинке вы видите, я ввела кругляшок вовал, такой красненький, да, количество подписчиков. То есть, где написано а, буковка К это тысячи, то есть 137 тысяч подписчиков в этой группе. Огромное количество, да. Вы нажимаете на эту цифру, и перед вами открываются все подписчики. Естественно, вы на них на всех сразу не подпишетесь, да, и этого делать не надо. Вы смотрите здесь, во-первых, на фотографию, если вы видите, что там реальный человек, это уже плюс. Если вы видите, что логин у этого человека более-менее адекватный, это тоже еще один плюс этому пользователю, можно так сказать. да, Не так, чтобы там какие-то непонятные бывают и нецензурные, да, там всякие разные... Если вы видите, что там про работу в интернете логин, мы, естественно, таких людей таких не подписываемся, потому что это либо наши коллеги, либо тоже работают в каком-то проекте. Да? Мы просто на них свои лимиты не тратим. И вот смотрим на описание. Вот то, что английскими жирными буквами это логин, а то, что под логином серыми такими буквами написано, да, это описание, то есть это статус. У кого-то он есть, у кого-то нету. И если вы там видите в описании, в статусе, что там, опять же, что-то работу, или это какой-то интернет-магазин, вы, естественно, их пропускаете. И выборочно подписываетесь. То есть прямо вот здесь на этой страничке нажимаете подписаться. Опять же, это быстро очень делается, буквально по полсекунды да, на каждого человека. Вот, и видите, у кого-то сразу идет зеленым подписка, да, это у тех, у кого профиль открытый, а у кого-то пишется серым запрошенный, это у кого профиль закрытый. Но в любом случае человек увидит, что вы на него подписались, и ему будет интересно, кто вот такой, он к вам зайдет, посмотрит ваши, вашу страничку, ваш статус, ваши фотографии, картинки, да, и, возможно, отреагирует на что-то. Вот, поэтому подписываемся на всех, без разницы, открытый профиль или закрытый профиль, но единственное, вот те критерии, те нюансы мы учитываем, которые я сейчас говорила, да? то есть чтобы логин был адекватный, фотография настоящая была, а не какие-нибудь там цветочки, да, ну и вот так вот смотрим, чтобы это было более-менее похож на реального человека. Вот так вот. На магазины и прочее мы не подписываемся. То есть вот здесь вот сразу видно, что... И в самом названии, да, путевка market Маркет 24, что это что-то там про путевки, вот. И фотография тут, картинка какая-то, да, естественно, я тут не вижу. Естественно, этот аккаунт какой-то человек ведет, да, но со своими целями какими-то. То есть он не просто так сидит в Инстаграме, мы на него не подписываемся, мы его просто пропускаем. Затем, то есть мы внимание с вами привлекли, да. И, соответственно, вначале мы с вами, когда загружали картинки, фотографии, мы загрузили картинку о работе. Да? Картинки о работе могут быть разные, на каких-то картинках сразу написано, там, ставьте плюсики или пишите там что-то да, в комментариях, а на каких-то просто вот написано, как здесь подработка, научим поможем. В таком случае, вот если у вас на картинке нет никакого призыва к действию, ваша задача этот призыв к действию под картинкой в качестве описания написать. То есть, видите, у меня там внизу написано Набирай сотрудничеством для работы в Инстаграм. И дальше там какой-то текст идет, вы можете сами его придумать. Вообще, придумывайте лучше сами, не берите шаблоны, да, шаблоны плохо работают. Когда вы от себя пишите, вот на что бы вы сами пришли, то и пишите, вот что бы вы хотели, на что бы вы отреагировали. И, естественно, обязательно там должен быть какой-то призыв к действию, либо оставьте плюсики, или пишите «да», ну, такие да, простые действия, не требуйте от людей зайдите ко мне в профиль, напишите мне в личку, да, не требуйте этого, просто какие-то простые действия, чтобы они сделали. И вот люди будут вам ставить плюсики. Вот вы увидели, что первые плюсики пошли. А, возможно, это, будут, это будет прокачка от команды, да, если вы понимаете, что это прокачка, вы все равно без внимания не оставляете а, этот плюсик. Ваша задача будет на него ответить. Я вот чуть дальше покажу, как это делаете, да. Смотрите, когда, ну, если это реальный человек, не прокачка, да, если этот человек на самом деле заинтересовался вашим предложением, что вы делаете? Вот На правой картинке, вы видите, я в вы заходите, просто щелкните либо по логину, либо по фотографии этого человека, заходите к нему в профиль. У него в профиле сверху будут вот такие вот три точечки. Это менюшка, то есть вы нажимаете туда, и у вас, вот как на правой картинке, вы сейчас видите, да, появляется такая менюшка, что можно с этим человеком сделать. И ваша задача найти кнопочку «Отправить сообщение». Нажимаете на нее, и мы сейчас будем отправлять сообщение. Мне удобнее с людьми общаться ВКонтакте. То есть поэтому я пишу просто в личку. Это вот, именно вот это называется «Директ». Когда вы пишете сообщение, это называется «Директ» в Инстаграм, да, я до этого говорила, что объясню, что такое директ. Вот он, директ это и есть. И я пишу обычно человеку, добрый день, там, по имени обращаюсь, если я понимаю по логину, да, как зовут человек, у некоторых бывает понятно, у некоторых нет. Говорю, вы интересовались работой, и спрашиваю, у вас есть страничка ВКонтакте? Если человек отвечает, да, есть, я говорю, «Добавьте, пожалуйста, меня в друзья, у меня ссылочка в профиле стоит». То есть в этом случае я оставлю ссылку в профиле на свою свой страничку ВКонтакте. Если он говорит, что нет, то я спрашиваю, есть там вы, может быть, одноклассники в или в да? Если уж вообще нигде нету, да, он только в Инстаграм, то вкратце пишу суть работы. Но опять же здесь не работают ссылки. Да? Если человек захочет зарегистрироваться, я не смогу ему отправить ссылку. В этом случае тогда у вас ссылка, можете на время Именно для этого человека ссылку разместить у себя в профиле, а потом обратно поменять на то, что у вас там до этого стояло. Вот, то есть таким образом. Я не буду здесь давать шаблоны, что писать людям, да, какое предложение о работе. Это все то же самое, что мы используем в любых других социальных сетях. Если вы еще ни в каких социальных сетях не работали, попросите у своего спонсора, чтобы он вам дал примерно какое-то сообщение. Да? Здесь э, длинные сообщения писать не надо в Инстаграм, если вы будете прямо вот в Инстаграме переписываться. Прям вкратце вот, суть работы объясните. Моя задача просто вам вот, здесь показать, да, как работать вот, ну, технически, можно так сказать. да, Это как-то все происходит поэтапно. А, то есть написали мы человеку в личку и нам нужно показать в наших комментариях, что наши плюсики не остаются без ответа. То есть это нужно уже для тех людей, которые в будущем будут ставить плюсики или как-то комментировать ваши картинки о работе, чтобы они понимали, что здесь без ответа эти плюсики не остаются. Да? Что мы делаем? Мы возвращаемся к нашей картинке под который люди ставят там, плюсики или какие-то другие комментарии. Да? Находим комментарий того человека, которому мы сейчас только что писали. Нажимаем на сам этот комментарий. Вот вы его сейчас не видите у меня на правой картинке, да, там пусто. И видите только стрелочку на сером фоне. Она появляется, когда вы нажимаете на сообщение этого человека, то есть на его плюсики. На разных... Устройство бывает по-разному это все происходит, у кого-то пишет ответить, да, а у меня вот так вот появляется, то есть у меня стрелочка появляется. Стрелочка это как раз таки ответить, но если у вас не так не появляется, ни по-другому никак не появляется, вы можете выйти из положения каким образом. Запоминайте логин этого человека, ну по крайней мере запоминайте с какой буквы он начинается, <laughs> как он примерно пишется. И в комментариях ниже, где написано слово «комментировать», да, вы ставите значок «собачки», такая буковка «А», да, введенная в круглешочек, и начинаете после буковки «А», вот этой вот, после «собачки» писать логин на английском того человека, которому хотите ответить. У вас автоматически выйдет этот логин, вы его выбираете и пишите рядышком комментарии, что я вам ответила в «Директ». То есть вот личка здесь, да, личный сообщение называется директом. И таким образом, когда вы вот ставите собачку и тут же логин человека, он получает оповещение у себя в Инстаграме о том, что вы ему ответили. Ну, а у кого вот эти кнопочки есть, да, «Ответить» или «Стрелочка», вы просто нажимаете на них, и там автоматически проставляется логин. Как вот вы сейчас видите, внизу второй вот овал зеленый, да, вот так вот это вот будет выглядеть. То есть таким образом обязательно отвечайте, не так, чтобы у вас куча плюсиков была под вашей фотографией и все, и никакой обратной связи. Обязательно должна быть обратная связь. Так, ну сейчас поговорим про список ограничений и лимитов, и в принципе мы будем заканчивать. Пока что напишите, вот все ли было понятно. То есть сам механизм работы в Инстаграме я вам описала, как это все происходит. Потом вы еще сможете посмотреть запись. А Какие-то моменты, которые, может быть, сейчас не успели понять, да, вы их потом пересмотрите еще раз и поймете обязательно, я думаю. Пока все, все понятно, да? Хорошо. Ну вот смотрите, по поводу ограничений и лимитов. Как и в любой сцене сети, здесь они тоже есть. и Нарушать их не надо, иначе вы либо будете сначала заморожены на некоторое время, да, там, на несколько часов, каждый раз вас будут морозить все на более длительное время, и в конце концов вас просто заблокируют, если вы постоянно будете превышать лимиты. Поэтому этого делать не надо. Здесь очень легко и просто можно вот эти лимиты просчитать. То есть в Инстаграм вообще это все быстро происходит. Когда вы будете, например, приглашать людей, да смотрите, здесь можно в час ставить не больше 100 лайков, и в час можно подписываться не больше, чем на 100 человек, а мы, если будете делать, как я показала, да, то есть и подписываться, и лайкать сразу, да, то есть вы эти два лимита сразу используете, я это делаю за 5 минут, то есть мне легко просчитать эти 100 лайков или 100 подписок, да? и вам тоже будет легко, то есть Здесь вообще вот это очень все быстро происходит, действительно, за 5 минут вы можете на 100 человек подписаться и 100 фотографий лайкнуть. Ну что там, сидишь себе за телефоном, да, и просто пальчиком, большим пальчиком тыкаешь. Вот. Единственное, просто вначале начале вы задаете какие-то ключевые слова, по которым вы будете искать людей, да, потом вы уже глаз набьете себе, вы будете видеть уже реальный человек, нереальный человек, там это магазин или продавашка какая-то, да, или тоже работает в интернете, вы уже будете, глаз у вас он будет, будете их быстренько отсеивать и за 5 минут это все делать. Ну, у меня так получается. Может быть, для начала у вас будет 10 минут на это уходить, да. В общем, 100 лайков, 100 подписок в час и суммарно в день, за 24 часа с одного аккаунта можно подписаться не более чем на 1000 человек. То есть вы можете, например, 5 минут поработали на одном аккаунте, через час вы можете еще раз на этот же аккаунт зайти и еще 100 подписок сделать, потом еще 100 через час, да, поняли. А можно просто иметь 5 аккаунтов, да, и с них поработать там 2 раза в день. То есть по кругу обойти эти 5 аккаунтов два раза, и как раз у вас это тысяча подписок будет. Вот. И максимум э, на одном аккаунте вы можете собрать 7500 подписок. А когда вы наберете тысяч подписок, то есть на тысяч людей подпишитесь, вы просто потом от них отписываетесь и можете заново на новых людей уже подписываться. То есть на, не надо создавать новые аккаунты из-за этого. Ну, какие вот бывают проблемки, да, когда достигаются лимиты, то есть здесь у вас могут не подписываться аккаунт, то есть вы нажимаете подписаться, а у вас не нажимается, да, значит, у вас лимит превышен уже. А бывает такое, что капчу запрашивают, капчу – это когда код просят ввести с экрана, значит, вы слишком либо часто подписываетесь, либо очень много уже подписались. Очень редко, когда бывает, просят ввести номер телефона, и потом указать СМС, код из смс. да, это опять же из-за излишней активности, до да, этого не доводите. Ну, замораживают, я уже сказала, да, если вы нарушаете лимиты, сначала на короткий срок, потом чуть больше, потом морозит вообще, потом точнее блокирует. поэтому Правило такое медленно, но верно, да. И, но ну, если все-таки заблокировали, ничего страшного. Пошли и создали новый аккаунт. Это бесплатно. Регистрацию подтверждаем по почте, да. И никаких затрат здесь вообще не требуется. Не вешаем нос, идем дальше. Вот. И если ваша цель хотя бы одна регистрация в день, как минимум, да, как минимум, то нужно работать два часа. То есть у вас должно быть 5 аккаунтов. И что нужно сделать? Нужно как минимум сделать тысячу подписок. То есть если вы делаете тысячу подписок в день, тысячу лайков, тысячи подписок, подписок, то, соответственно, у вас будет как минимум одна регистрация. Это я вам 100% говорю. А Если вы работаете каждый день, то с каждым днем у вас будут эти количество регистраций увеличиваться. Потому что а некоторые люди не каждый день заходят в Инстаграм, да, бывает такое, что они. Вы сегодня их лайкнули, подписались на них, а они только послезавтра увидят, да, ваше оповещение. И вот так вот нахлестываются вот эти вот все оповещение и соответственно бывает такое что в один день будет одна регистрация в другой день три в третий в пять потом опять одна регистрация главное каждый день просто рекрутировать и не сдаваться не так что вот вы тысячу подписок сделали и сидите и ждете манны небесные да что вот сегодня у меня обязательно будет эта первая регистрация первый день работайте и думайте что первая регистрация сразу будет может быть ее и не будет первый же день но если вы будете каждый день работать у вас каждым днем будет все больше и больше регистрации ну, то есть, смотрите, да, примерный план работы на день. То есть, если у вас день 2 часа в день свободных, не обязательно 2 часа прям подряд. Вы можете, я как говорила, 5 минут в первый час, 5 минут во второй час. Ну, естественно, потом нужно время на то, чтобы сопроводить новичка, да, с ним пообщаться. Это тоже нужно время иметь в виду. То есть 5 аккаунтов делаем по 100 подписок за час. То есть в первый час, если сразу с 5 аккаунтов работать, как раз-таки вы и обработаете за час. За второй час вы обработаете еще 5 аккаунтов, опять тех же самых, да, потому что время пройдет уже, пока вы первый круг пройдете на этих аккаунтах. Второй круг на тех же самых аккаунтах пройдет уже за второй час. То есть лимиты обновятся, уже можно будет заново подписываться, заново делать лайки. То есть на один аккаунт у вас будет уходить по 5-10 по минут, на 5 аккаунтов 25-50 минут. Да? Перерыв делаете, там, чай попить, покушать, 10-30 минут, минут, потом снова. Итого 2 часа на обработку 1000 подписок. Вот. И только систематические действия, ежедневные я уже говорила, да, приведут к результату. То есть вот это вот, ну, либо скриншотом себе сделаете, да, либо прям вот... Сфотографируйте себе в памяти вот это вот этот план, потому что, естественно, это так, это статистика, это работает. Ну, вот на этом у меня сегодня все. По Инстаграму, надеюсь, что все было вам понятно. Действительно, работа очень удобно в любом месте, в любое время, с телефона, с планшета, в дороге на работу, обратно, когда едете да, с работы, я знаю, что так работают у нас. Вообще вот сидишь, в песочнице ребенок играет, да, ты сидишь, работаешь, пожалуйста. Был бы мобильный интернет, и все здорово, все супер. Так, я запись отключаю.